Форменный капец, как я называю, да, это не суд, а судилище, потому что прав, правомостности тут абсолютно никакой нема. Тут а, судья теряет реально всем справам, которые были подадены всем ходам, которые были сделаны адвокатом, и он придумает головы, чтобы, в принципе, он попадает под криминальный кодекс все его деньги И я обязательно сделаю так, как в и он опынулся. Потому что я спределюсь, это не имеет да, такие вот порушения. А, и я принося сделаю все, как его так само... Ну это наша обовязок. Громадзян Республики Беларусь вось, таких вот, так званых судил просто э, до отказности притягивать вот что мы можем работать потому что такого ну, не нужно потому что наша позиция, когда мы просто молчим и ничего не робим, вот приводится до, до таких вот эксцессов поэтому я обовязково в этом займусь это я обещаю и этого судью так само покараем своего часа всем привет, всем привет, хлопцы, дякую великие, за эту помогу приятно, спасибо дякую сподзюйся, побачимся уже в четверг